Включаем привязку. Включаем перо. Один укол. Второй. Третий. Четвертый. Промежуточный. Еще один. И следующий. Клавиша Enter. Выделение. Редактирование узлов. Тянем промежуточный узел. Начальное положение. Выделение. Закрываем замочек. Ширина 3 мм. Отключаем привязку. Выбираем спираль. Строим. Выделение. Выбираем перо, строим кривую. клавиша Enter. Выбираем ранее построенный элемент и копируем буфер контур c Выделяем спираль, контурные эффекты плюс, текстура по контуру. Вставить из буфера. Повторяется растягивается. Выбираем линию, контурные эффекты. Текстура по контуру. Из буфера обмена повторяется и растягивается. Дублируем Ctrl-D, линию, Ctrl-D, тянем вниз. Еще раз Ctrl-D. Тянем вниз. Выделяем спираль. Минус 4. Clash, Enter. Линия первая останется. Первоначальная, вторая линия. Также минус 4. Вторая. Минус 6. Клайш энтер. Третья. Минус 8. Минус 10. И последняя. Минус 12. Клайш Выделяем все. Ctrl-A. Заливка и обводка. Стиль обводки. Пунктируем. Проходим в расширение. Параметры. Ручная расстановка стежков. Применить выйти. Удалим исходный элемент. Пройдем в расширение. Реальный просмотр. Задача выполнена.